Здравствуйте, дорогие друзья, меня зовут Ильша Цифилов, я ведущий урок медицинского центра Аван Клиник. Сегодня мы будем разговаривать на такую тему, как «А у всех лекачков есть проблемы с эрекцией?». Итак, занятия бодибилдингом принято разделять на две категории. Первая категория – это естественный бодибилдинг. Вторая категория – это искусственный бодибилдинг. Про естественный – это применение различных аминокислот, протеинов, гейнеров, ну и различных биодобавок пищи, для того, чтобы улучшить свое питание, улучшить свои показатели. Вот. Искусственный бодибилдинг ⁇ это применение различных анаболиков и стероидов. Вот тут поподробнее. Естественно, все индивидуально. То есть с каждым человеком нужно заранее понимать его гормональный профиль. Нужно знать уровень тестостерона общего свободного, нужно знать уровень ГСПГ, нужно знать уровень эстрогенов, провактина, лютонизирующего гормона, ФСГ, для того, чтобы безопасно назначать те или иные препараты, да, анаболики – это препараты, которые улучшают, повышают уровень тестостерона. То есть это либо прогормоны, либо сам гормон тестостерон. Для того, чтобы изначально понимать, что мы имеем в нуле, да, то есть без применения каких-либо препаратов, чтобы ни в коем случае в дальнейшем, да, то есть после отмены этих препаратов не усугубилось то, что человек имел уже изначально, потому что все гормональные препараты влияют как на липиды, на ререкцию так и на способность зачатия, то есть репродуктивную функцию. В целом не у всех отвечая на вопрос да не у всех качков есть проблемы с эрекцией, есть только у тех, кто неправильно применяет те или иные препараты, неправильно подбирает, неправильно проводит по КТ, да, так называется послекуовой терапии. Нет, не у всех качков есть проблемы с эрекцией есть только у тех, которые неправильно назначают сами себе или с тренером препараты и далее не проводят не послекуовой терапии не чистит печень, ну и прочие дела. И не знает изначально свой уровень тестостерона. То есть пример такой привожу. да? Парень 28 лет пришел на прием, проблемы с эрекцией. Оказывается, выяснилось, что ему его тренер а, делал какие-то уколы. На вопрос, а какие уколы тебе делал тренер, он отвечает, я не знаю. В итоге позвонили тренеру. Тренер говорит, мы делали укол тестостерона. Парень не знал ни про то, что ему делали тестостерон, не знал ни свой уровень изначально, не знал свой уровень на данный момент. В итоге у него повышенные показатели провактина, повышенные показатели э, страдиола, низкие показатели тестостерона, низкие показатели предшественников тестостерона. Слава богу выбрались из этой ситуации, все хорошо, парень доволен, скажем так. Но это было ему, скажем так, уроком, и уроком будет для всех, то что тестостерон или по погормоны анаболики нужно начать только в том случае, когда вы знаете свой гормональный профиль изначально когда вы знаете, что вы делаете, что вы колите, как часто вы это делаете, и конкретно делаете это с врачом, потому что риски есть всегда. Риски есть и по простате, риски есть и по плавному члену, и по яичкам, и по репродуктивной функции. Поэтому в данном случае нужно беречь свое изначальное здоровье, чтобы… Вы же это делаете для того, чтобы улучшить показатели, а вы, улучшая одно, губите другое. А логика в этой ситуации такова, что при назначении внешнего эндогенного тестостерона понижается свой, свой, выработка своего тестостерона яичками. Для того, чтобы это предотвратить, для того, чтобы это уберечь свои яички от этого, это все можно, нужно делать с урологом, естественно, да, а с тренером в спортзале. Советую вам заниматься спортом, не причиняя вред своему здоровью. Если у вас остались какие-то вопросы, оставляйте их в комментариях. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. И прошу вас, призываю вас, занимайтесь спортом, качайтесь, но наблюдайтесь у врача.